Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака Стрелец на март 2022 года. Напоминаю, что этот прогноз, как и другие прогнозы на моем канале, вы можете смотреть по вашему солнечному знаку, либо по знаку вашего асцендента. Март — это у нас первый месяц весны, и он а, действительно и с астрологической точки зрения в том числе приносит обновление. А, особая тенденция включается — это соединение вашего управителя с планетой Нептун. Юпитер соединится с Нептуном, и безусловно, это то, что почувствует каждый из вас. Это соединение продлится по мае 2022 года. В первую очередь, вот энергии Нептуна дадут вам чувствительность, желание со всеми дружить, всех любить, никого не обижать, никого не трогать. Это, знаете, такое внутреннее умиротворение. Это может быть какая-то мечта, которая появится в вашей жизни. Вот вы захотите преобразовать свою жизнь в соответствии вот с каким-то идеалом, в который вы поверите. Это аспект вдохновения, творческой работы. Это безусловно желание любить и дарить свою любовь. Некоторые могут это ощущать как желание забеременеть, родить ребенка. Некоторые могут Уделять внимание теме отношений. Не только, кстати, в браке, в паре, в любовных отношениях, но это может быть желание дарить любовь, например, родителям, заботясь о них, либо родственникам, которые живут с вами под одной крышей. К слову, за счет соединения Юпитера и Нептуна в вашем четвертом секторе у многих из вас может решаться жилищный вопрос. Вопрос, связанный с темой Земли. В этот период может появиться желание купить участок, купить дом, сделать ремонт. Но в целом вот Юпитер и Нептун будут вас так или иначе тянуть ближе к природе. Будет желание вот находиться в месте, где есть пространство, где вы можете почувствовать себя свободными, где вы можете расслабиться. То есть от того, в какой обстановке вы будете находиться, вы так и будете себя ощущать Поэтому вам очень важно будет создать для себя вот такую комфортную среду Это напрямую будет влиять на ход ваших дел 2 числа будет новолуние в рыбах В знаке, в котором соединяются Юпитер и Нептун И поэтому будет заложен первый такой фундамент В вот тех процессах обновления Которые будут в дальнейшем происходить весной 22 -го года. Тем более, что новолуние будет в аспекте Курану, поэтому оно так или иначе подразумевает э, такие свои временные изменения, которые очень грань, органично встраиваются в вашу повседневную жизнь. Есть еще одна важная тенденция в начале марта, она связана с Венерой. Э, дело в том, что Венера предыдущие два месяца была в Козероге, и она могла давать вам вот ощущение нехватки ресурсов. С одной стороны, будто бы хочется больше иметь, чем есть возможность иметь. С другой стороны, и вот ощущение, что вот не получается все то, что хотелось бы. И это, конечно, могло влиять в том числе и на настроение, и на отношения. К счастью, эта тенденция подходит к концу в марте месяце. Венера, наконец, 6 числа выходит из некомфортного для себя знака Козерога и переходит в Водолей. Поэтому вы сфокусируетесь на общении, на информации, возможно, какие-то поездки, встречи будут интересные или появится обучение. Но... Все же в период с 3 по 6 число Венера будет в соединении с Марсом и Плутоном И это так или иначе подтолкнет вас к ситуации выбора К принятию важного решения К определенным действиям, которые вам нужно будет совершить И это будет связано опять-таки с финансами То есть вы будто бы прочувствуете, что вам нужно вот решить какой-то финансовый вопрос Это могут быть даже мысли о покупке или о вложении финансов куда-то С 5 по 13 число Солнце будет в соединении с Нептуном и Юпитером Это тоже важный период для вас Это период эм, какого-то озарения решений ваших личных Инициативы по теме семьи По теме недвижимости Это период максимального включения в какой-то процесс Который происходит в жизни кого-то из членов вашей семьи вы можете почувствовать вот желание эмоционально вовлекаться в какие-то ситуации, которые происходят в вашей семье. Хотя раньше вы могли на это будто бы не обращать внимания, не фокусироваться на этом. Но сейчас вы будто бы не можете, скажем так, обойти этот момент стороной. Вы будете пытаться кому-то помочь или как-то посочувствовать эмоционально поучаствовать вот в какой-то ситуации. Это тоже такую мягкость, сострадательность, эмпатию будет придавать соединение Юпитера с Нептуном. Важно, чтобы вы понимали, что такие перемены в вашем поведении могут окружающим казаться странными, и поэтому не стоит вот этот свой внутренний напор, вот это желание проявить сочувствие и участие в каком-то деле не стоит это прям вот так вот сразу ярко демонстрировать с 10 по 27 число меркурий будет проходить по знаку рыбы по вашему четвертому дому это может давать такой момент разговора по душам с кем-то из близких людей это может быть даже момент откровения когда вот Кто-то будет вам из близких людей признаваться, что он переживал в последнее время, в каком состоянии он находится. У вас тоже может быть желание излить душу, рассказать вот о том, как все есть на самом деле, пооткровенничать. Это период, когда хочется ощущать поддержку и на словах, и такую эмоциональную. И есть желание кого-то поддержать и поговорить на какие-то вот темы э, животрепещущие. 17 числа Меркурий будет в аспекте Курану, это может дать какое-то неожиданное эмоциональное событие, эмоциональную реакцию на что-то, когда вы слышите новости вот так вот ярко реагируете. В целом этот аспект может давать и какие-то нюансы с электричеством, связанные в вашем доме, поэтому... Будьте аккуратнее с электроприборами вблизи этой даты. 18 числа будет полнолуние в Деве, в вашем десятом доме. Помним, что полнолуние это кульминация, завершение какого-то процесса. И интересно, что это полнолуние будет еще в аспекте к Плутону, а это подразумевает такую глубокую трансформационную работу. И десятый дом отвечает за наши жизненные цели, за карьерные устремления, либо за приоритетность. То есть вот что для нас на данный момент является основной, главной темой. И вот эта приоритетность будет у вас меняться. То есть если, например, раньше для вас на первом месте была работа, то сейчас фокус внимания будет смещен. Если раньше вы общались вот с каким-то человеком и считали его близким, дорогим, Сейчас фокус внимания может быть смещен. То есть это период вот таких перемен, когда вы просто начинаете уже в другом направлении смотреть и видеть э, ценность и определенное развитие для себя. 28 числа Венера соединится с Сатурном в третьем доме. Это хороший день для решения деловых вопросов, но могут возникать сложности именно если говорить о личной жизни, так как аспект дает... Такую сухость в общении, будто бы такую дистанцию, когда не хочется особо вовлекаться, выслушивать. Это момент, будто бы возобновления внутренних сил, когда хочется вот сделать все по делу и дальше оставить время для себя. Поэтому в конце месяца может не быть особо желание вот много общаться, и это будет нормально. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео, очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Пишите, кстати, в комментариях, как у вас проигрывается этот месяц, очень интересно узнать, как вы почувствуете соединение Юпитера и Нептуна. Не забывайте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Будем с вами на связи, всем пока-пока!